Всем привет! И сегодня мы посетим московский международный автомобильный салон. Я не мог пройти мимо этого автомобиля. Это новый 918 Porsche, оснащенный двигателем V8, с облегченной шатунно-поршневой группой, объемом 4,6 литра. Как заявляет производитель, э, мотор имеет Самая высокая мощность с одного литра среди серийных автомобилей. Porsche оснащен двумя электродвигателями, которые делают его полноприводом в режиме Валева. Система рекуперации заряжает аккумуляторную батарею, расположенную в центре кузова для развесовки. Также предусмотрена зарядка об сети. Двигатель развивает 600 сил и 1280 н.м. в крутящий момент. Максимальная скорость 348 км в час. От 0 до 100 за 2,8 секунды. И при этом расход топлива 3 литра на 100 км. 3 литра. 2,8 секунды до 100. Перед нами новый Volkswagen Polo VRS. Подготовленный специально для ралли. Автомобиль оснащен 4-цилиндровым турбированным 1,6 литра мотором мощностью. 315 лошадиных сил. Автомобиль имеет полноприводную трансмиссию и от серийной версии отличается аэродинамическим обвесом, а также расширенной колеей и расширенными колесными арками, которые придают автомобилю шикарный шаг. Хотя Лада Гранта в том же исполнении мне нравится больше. Дизайн нравится больше. Volkswagen Jetta Hybrid не претерпел каких-либо существенных изменений в экстерьере, зато техническая начинка – да. Данный автомобиль представлен в максимальной комплектации и оснащен наружными зеркалами с подогревом, сиденьями типа спорт с электрорегулировкой по высоте и подогревом, датчиком дождя, камерой заднего вида, шестью подушками безопасности, зонным климат-контролем, а трехспицевое многофункциональное рулевое колесо, отделанное кожей, придает законченный вид интерьеру. Двигатель гибридный 1.4 литра мощностью 150 лошадиных сил, способный переваривать как природный газ, так и бензин. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DSG. Дизайн отбавленного Шкода Эти стал более современным и вообще фейслифтинг пошел ему на пользу. Кстати, объем багажного отделения в этого автомобиля скромный 332 литра, но со сложными сиденьями почти 1500 литров. Трехспицевый руль мне показался сначала похож на Porsche. Ну, в общем, слов нет. Интерьер радует глаз. У данного автомобиля 4-цилиндровый двигатель 1.8 TSI с турбонагнетателем мощностью 152 силы и 250 Нм в крутящий момент. Разгон до 100 всего за 9 секунд. И это с роботизированной 6 трансмиссией DSG. Шкода Octavia RS. Модель в базовой комплектации от 1 350 000 рублей. Максимальная комплектация 1 680 000. Двигатель 2 литра с турбонатумом и система непосредственного впрыска топлива под высоким давлением, что позволяет получить 220 сил мощности. Разгон от 100 за 6,8. Максимальная скорость 248 км в час. Немало внимания к себе привлек концептуальный кроссовер компании Jaguar. Несмотря на множество новых дизайнерских решений дизайн остался узнаваемым. На мой взгляд, спорных моментов в дизайне данного автомобиля нет. И возможно в скором времени именно в таком виде автомобиль окажется на дорогах нашего города. Обновленный Audi S3 претерпел небольшой фейслифтинг, а техническая начинка осталась без изменений. Автомобиль был представлен в кузове седан и в версии с откидной крыши. Как заявляет представитель компании, габриолет в весе практически не прибавил по сравнению с седаном. Концепт-кар Chevrolet Niva 2015 года был представлен в автосалоне в гипсе. По заявлению гер... генерального директора GM AutoMAS Niva будет... Оснащена двигателем Citroen 2,9 литра мощностью 135 лошадиных сил и полноценной внедорожной трансмиссией. А чтобы прекратить споры о сходстве дизайна э, с корейцами или японскими автомобилями, сравним его с автомобилем Ford EcoSport. По-моему, сходство очевидно, хотя, возможно, автомобили просто будут построены на одной и той же платформе. На этом все.